Приветствую. с вами опять я Сергей Бердычук и мы продолжаем курс по поисковой оптимизации сегодня я хочу поговорить про насыщенность страниц текста страниц контента страниц ключевыми словами вот раньше было такое что вот есть какой то текст и для более высокой оптимизации он насыщался множеством фраз ключевых фраз сейчас эта техника не очень хорошо работает Старайтесь минимизировать количество таких вот этих вот фраз, не перенасыщать текст. Как это проверить? Есть такой закон ЦИПФО. ЦИПФО. Вот так. По которому в каждая фраза, каждое слово, в каждом языке, оно имеет какие-то критерии, среднее значение по Насыщенности в каждом тексте. То есть в зависимости от того, какая конкретная фраза, она может встречаться часто, может встречаться очень редко. И нельзя превышать какие то средних показателей. Есть таблицы. В общем, если вы искусственно насыщаете, по поисковик очень просто это вычисляет. Есть, за счет того, что у него есть таблички, в которой написано, что для фразы купить ноутбук например, там Nexus, да, вот для фразы такой это допустимое значение. Одна фраза на текст, на такой-то объем. То есть именно от объема зависит. А для фразы купить ноутбук, там, например, два раза можно. Как это проверить? Есть специальные сервисы, например, MiraTools. Там проверяется тошнота страницы. То есть она показывает, насколько затошнота, ну как объяснить, тошнота именно фраза такая seo в том плане, что перенасыщение, уже отожнит от этих слов, старайтесь не превышать к определенных параметров. Как выяснить? Набираем ключевую фразу, по которой мы хотим раскрутить эту страницу, смотрим выдачу первых нескольких ваших конкурентов и тексты этих страниц загоняем в сервис про проверки тошноты. Смотрим, какие значения у них допустимы. И по аналогии свой текст подгоняем примерно под эти значения. Старайтесь не превышать. По-хорошему, да, желательно их побольше добавить, но как только начинается превышение, в общем, самый верный способ это сделать одну фразу на странице. После этого посмотреть выдачу, добавили еще, повысили, понизили тошноту. Повышаете тошноту до того, как начинают проседать. Как начало проседать, это убираем излишнее, делаем различные слова, формы, разбавляем. Старайтесь более естественно текст создавать для вашего сайта, чтобы он был именно удобен для людей, не особо пытаясь его оптимизировать для поисковиков. В общем, сейчас за это можно очень сильно пострадать, ваш сайт может вылететь в выточку. Поэтому к этому относимся достаточно внимательно. Поздравился урок? Внизу страницы есть кнопки соцсетей. Кликайте, пожалуйста, на них. Страница перезагрузится, и вы получите ссылку для скачивания записи этого видеоурока. С вами был Сергей Бердачук. Это курс проекта по поисковой оптимизации. Сайт проекта большепродаж.ру коса черта SEO. Удачной вам раскрутки!